Представляем вашему вниманию крепеж транспортный металлический для огнетушителей и углекислотных ou 3 ВВК-2. Отличие настенных крепежей от транспортных в том, что транспортный имеет защелку, с помощью которой крепеж надежно фиксируется и не выпадает из крепежа и затряски во время езды. Крепеж предназначен для огнетушителей углекислотных ou 3 ВВК-2. Имеет два отверстия для фиксации и окрашен порошковой краской в красный цвет.